Белавия продлевает приостановку выполнения полетов во все пункты России по 21 августа, Воронеж, Казань, Нижний Новгород по 24 октября, заявили в авиакомпании. Кроме того, продлена приостановка рейсов во все пункты Казахстана до 24 августа, во все пункты Грузии до 31 августа, в Вену до 15 августа, Вильнюс по 4 августа, Ригу по 16 августа, Ларнаку по 31 августа, Ашхабад по 1 сентября. По информации Белавиа, Соответствующие меры приняты в связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом.